Что такое ЕСИМ? E вы знаете? Нет, я не знаю. Ну может знаю, но сейчас не смогу сформулировать. Нет. Ой, нет, к сожалению, не знаю. ЕСИМ? Нет, не знаю. нет ЕСИМ? Нет. Знаете вы что такое ЕСИМ? Нет. В России теперь вместо обычной пластиковой сим-карты можно установить виртуальную. Но как? Для этого мы заказываем номер, сканируем QR-код. После этого предъявляем паспорт и все. ЕСИМ e готово. Но что такое ЕСИМ e и зачем нам вообще это нужно? Давайте вместе в этом разберемся. ЕСИМ e это по факту еще одна часть телефона. То есть обычные сим-карты это пластмаска с чипом, который вставляется в телефон. А ЕСИМ e это просто нераздельная часть телефона, которая хранит в себе виртуальную информацию о том, как, какой именно номер фактически да, на этой сим-карте принадлежит.